Я думаю, многие из вас видели, как киберспортсмены запрыгивают в это окно. Так вот, если вы научитесь бы хопить, то вы сможете пропрыгивать вот окно, вот так вот, как я только что это сделал. Здорово, меня зовут Владислав. Сегодня я постараюсь вас научить бы хопить в CS Этот гайд подойдет для новичков и любителей этой игры. Так что если вы зарядный какой-то киберспортсмен, у которого больше тысяч часов, то, в принципе, здесь вы вряд ли чему-то научитесь. Однако все остальные, кто не умеет бы хопить и хочет научиться, добро пожаловать! Сегодня я расскажу, как этому, собственно, научиться. У меня есть. Есть небольшой опыт игры в кс в размере 3000 часов И у меня действительно есть чему вас научить Так что перед началом этого ролика Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк Потому что если вы будете соблюдать все мои рекомендации из этого видео То вы 100% научитесь по банихопить Итак, погнали Давайте вкратце расскажу, что такое вообще бухоп Зачем он нужен и как он работает Вся суть заключается в том, что движок Source, на котором работает кс Он не идеален За счет этого в игре есть небольшое количество багов И бухоп не исключение Однако его очень долго не фиксят Потому что он перерос из бага в фичу Ну, либо разработчики не могут понять, как его Вот это он следующим образом Если поймать правильный тайминг при втором отскоке То есть вы прыгнули, упали и вот на втором вот этом вот отскоке вы прыгнули в тайминг То ваша скорость при втором отскоке увеличится Давайте я продемонстрирую на примере, так и думаю будет понять. Если мы сделаем обычный прыжок, мы допрыгнем примерно вот до вот этой полоски Однако, если же мы сделаем грамотный стрейф и при этом пробухопим то уже практически до следующего. А время, за которое мы пролетим это расстояние, будет примерно одинаковым. Во втором случае, даже немножко быстрее. Все это происходит из-за того, что при грамотных стрейфах и прыжке в тайминг, наша скорость увеличивается из-за бага движка игры. Если мы пропишем в консоль команду CL showpos1, то слева сверху у нас появится вот такой вот своеобразный нетграф, на котором показаны следующие значения. Name, я думаю, понятно, это ваше имя. Pos это position. То есть ваше расположение на картах в координатах. Примерно как в Майнкрафте, точно так же и здесь. Eng это angle. То есть угол, на который вы смотрите. Четвертое значение, самое интересное для нас, это вел, то есть velocity, а конкретно скорость. Как вы можете заметить, она изменяется с изменением моего оружия в руках. И если при обычном беге у нас будет скорость максимум 250, с бомбой с ножом она одинаковая, то если мы начнем бы не хопить, то скорость увеличится до 300. При грамотных стрейфах ее можно поддерживать даже чуть больше Также, как вы можете заметить, есть параметр стамина, который отвечает за, собственно, ну, саму стамину И именно от этого параметра velocity весь бухоп и отталкивается Можете прописать себе вот такую команду, чтобы замечать, когда вы прыгаете грамотно и у вас увеличивается скорость А когда вы фейлите прыжки и она у вас уменьшается Хотя и визуально это понятно, но все равно в цифрах, в числах это понятно значительно лучше Итак, перейдем, собственно, к самому бухопу, как его реализовывать Все достаточно просто, из того, как я уже сказал ранее, ну, Нужно всего лишь попадать в тайминг. Однако это не очень просто. Поскольку в этой игре присутствует пинг и тикрейт, то при игре на разных серверах бхоп будет работать по-разному. Если вы зайдете на карту с ботами и почувствуете вот этот тайминг и научите отпрыгивать в момент, то не факт, что у вас получится делать это же в матчмейкинге, поскольку там есть пинг и нужно брать упреждение. То же самое и на фейсите, Там тоже другой пинг и даже другой тикрейт. Тикрейт на бхоп особо не влияет, однако все-таки небольшая разница есть. И для самого начала, если вы вообще не умеете бы не и особо не представляете, что это такое, вам достаточно лишь научиться пытаться отпрыгивать на месте без звука. Если вы научитесь ловить такой тайминг, что вы сможете хотя бы 10 раз подряд пропрыгивать на месте без звука, то это уже половина успеха. Также для облегчения всех этих действий советую вам забиндить прыжок на какую-то удобную для вас кнопку, либо же на прокрутку колесика мыши. Поскольку при прокрутке колесика мыши вы как бы совершаете больше прыжков в секунду и с этим учетом лучше больше выше успех попасть в тайминг. Однако все-таки большинство киберспортсменов и людей, которые умеют банихопить, не пользуются этой фичей и даже если не прыгают на колесика, они не крутят его, как сумасшедший, чтобы попасть в тайминг, а именно крутят его в тот момент, чтобы попасть в тайминг прыжка. Но это уже приходит с опытом, об этом чуть-чуть попозже. Если что, команда для бинда прыжка на колесико мыши будет в описании, а сейчас нужно вам объяснить собственно, как работает стрейф и что это такое. Суть заключается в том, что даже если вы будете ловить идеальные тайминги, но не будете уметь стрейфиться, просто вот так прыгая вперед и ловя идеальный Тайминги у вас не будет увеличиваться скорость, как вы можете заметить, то есть, если я вот так сейчас просто пропрыгаю вперед, скорость не увеличивается. Однако же, если вы научитесь делать грамотные стрейфы, то как вы можете заметить, скорость будет изменяться и также повышаться. Сейчас я правда в тайминг не очень попал, но вот сейчас вы могли это увидеть. Что такое стрейф, как он работает и вообще, зачем он нужен. Я думаю, вы часто замечали, что многие проигроки, когда срезают углы, они не просто вот так пробегают. А они в этот момент угла именно подпрыгивают И как вы можете заметить, слева сверху параметр velocity изменяется в более высокую сторону Соответственно, при грамотном стрейфе скорость тоже увеличивается Даже без применения бухопа Что такое стрейф и как он работает Суть заключается в том, что если вы будете просто удерживать W И во время прыжка повернете направо Моделька во время прыжка не повернет направо, она продолжит лететь прямо. Однако, если во время прыжка вы нажмете стрейф в ту сторону, в которую вы смотрите то есть, если вы смотрите вправо во время прыжка и удержите D, то моделька повернется вместе с, собственно, прицелом. Посмотрите, как это работает: с W, и с отпусканием W в момент прыжка, и с нажатием буковки D. То же самое и влево. Если во время прыжка вы нажмете английскую А, то моделька будет поворачивать вместе с вами. Если же вы будете удерживать W, то нет. Самое сложное во всем этом деле это приловчиться отпускать W во время прыжка. Потому что неважно, удерживайте вы кнопку вперед или назад, или куда вы там двигались во время прыжка или нет, скорость у вас сохраняется. Поэтому просто попрактикуйтесь во время прыжка, отпускать буковку W, и со временем у вас придет этот навык. А потом, когда вы научитесь отпускать буковку W во время прыжка, научитесь, например, поворачивать направо просто хотя бы камерой. А потом в этот момент еще нажимаете буковку D, и у вас получится делать стрифы. Для бы же нужно делать эти стрифы постоянно влево-вправо, и при этом ловят тайминг. То есть нужно сделать совокупность всех этих навыков. После того, как вы научитесь делать стрейфы, советую, прям рекомендую настаиваю вам, зайти на любую хоп карту и попрактиковаться там просто прыгать с включенным автобанихопом. То есть там в тайминг попадать не нужно, просто удерживайте пробел и делайте вот такие стрифы. Если вы пройдете какую-нибудь не особо сложную карту, то в принципе уже вы... Можно сказать, Бенни Хоппер. Советую вам использовать карту FPS Max и хотя бы пройти первые 10 из 50 уровней. А если вы пройдете все 50, то вы вообще какой-то киберспортсмен на самом деле. После того, как вы научитесь стрейфиться, а это очень важный и полезный навык, вы научитесь запрыгивать, собственно, и на шорт, и использовать многие прыжки, которые не могли использовать ранее. Потому что все они делаются именно с помощью стрейфов, которые нужны для чтобы в тайминг попадать, конечно. Которые нужны для того, чтобы запрыгивать на более дальние дистанции. То есть, если просто полететь здесь прямо, не умея стрейфиться, вы как бы улетите вот куда-нибудь сюда, и все. И просто не попадете на эту штуку. Итак, давайте подведем краткий итог всего, что я сказал ранее. Для начала нам нужно научиться отпускать буковку W во время прыжка, поскольку она ни на что не влияет. Ну, конечно же, перед падением ее нужно нажимать обратно, именно в тайминг падения. В следующем действии нам нужно будет во время прыжка научиться отводить камеру в какую-то из сторон. И в эту же из сторон нажимать нажимайте кнопку движения, то есть если вы смотрите вправо, нажимаете кнопку вправо. Смотрите влево, нажимаете влево. После того, как вы научитесь стрейфиться хотя бы на 90 градусов какую-то из сторон, советую включить вам команду sv-автобанихопинг 1 с включенным sv-чиц 1. Если что, команды будут в описании. И попробовать сделать вот так. То есть сначала повернуть в первом прыжке направо, а потом сразу же оттолкнувшись налево. И таким образом, постепенно прогрессируя, к вам сам придет навык вот этого вот правильного как бы стрейфа при быхопе. Далее я советую вам зайти на любую хоп карту желательно не супер сложную, и попытаться ее пройти. Если у вас это получится, то поздравляю, вы уже почти бы не хоппер Осталось сделать выбор Либо бы хопить с АХК То есть с автохоткеем Чтобы прыжок у вас нажимался сам Либо же научиться делать это самому Потому что это более интересней и это будет вашим навыком и вы будете честно играть Тут уже выбор делайте сами если же вы играете сахака пожалуйста играйте теперь вы умеете стрейфиться и постоянно попадать в тайминге и ломать собственно тайминг раунда прибегая на позиции быстрее убивая соперника если же вы хотите научиться прыгать сами то советую для начала забиндить вам прыжок на колесико мыши опять же команда будет в описании после чего зайти на пустую карту и просто попытаться попрыгать в такой тайминг чтобы вы не издавали звуков хотя бы 10 раз подряд научиться это делать. после того как вы стабильно научитесь здесь попадать в тайминг, вам нужно будет на пустой карте попытаться попрактиковать прыжок без включенного хопа То есть именно на колесика крутить самим и попытаться попадать в тайминг. При этом, опять же, применяя свои навыки, предыдущие, которые вы выучили, а именно стрейфы. Бесконечно прыгать, я думаю, никто еще не научился, но если вы хотя бы умеете делать три прыжка подряд стабильно, то это очень хороший успех. Со временем, если вы продолжите учиться ловить этот тайминг, то вы уже сможете делать все больше и больше прыжков подряд. Однако, не забывайте о том, что все-таки все мои люди и бесконечно вот так безошибочно прыгать у вас не получится А дальше останется дело за малым Научиться прыгать в тайминг на серверах с пингом Поскольку каждый сервер имеет свой пинг То и упреждения нужно брать разные Достаточно лишь это почувствовать Если вы будете играть в каком-нибудь матчмейкинге Например, каждая игра у вас будет с пингом примерно 50-40 То со временем вы почувствуете этот пинг 50-40 И научитесь брать правильное упреждение Однако, как только вы попадете случайно на сервер с топ пингом То вряд ли у вас уже получится грамотно хопить. Это уже приходит все с опытом если вы научитесь правильно стрейфиться и ловить тайминги в прыжках хотя бы на карте с ботами то это уже большая часть успеха. Все остальное придет с опыта. Теперь я вкратце расскажу, где, собственно, этот хоп можно применять, кроме как для того, чтобы попонтоваться перед друзьями и поломать какие-нибудь возможные тайминги. Я думаю, многие из вас видели, как киберспортсмены запрыгивают в это окно. Так вот, если вы научитесь бы хопить то вы сможете пропрыгивать в это окно вот так вот, как я только что это сделал. Так что хоп открывает огромный еще обзор просто действий, которые вы можете воплощать в реальность. Если вдруг это видео показалось вам непонятным, обязательно напишите об этом в комментариях, я постараюсь вам объяснить еще раз. Хотя вроде бы я все объяснил достаточно понятно. В конце хочу сказать, что не нужно стоять на месте и во всех делах нужно прогрессировать, бы хоп это достаточно важный навык, который может помочь во многих игровых ситуациях. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!